Пусть помнят все, от Миссури Темзы, Надпись на Рейхстаге, там И из Бензы. Пусть знают все, подвига размер, что победил в войне СССР. Пусть помнят все, от Миссури Темзы, Размер Чтоб победил в войне СССР Всем, кто хочет Память стереть Кто на войне Хочет выгод иметь Кто хочет Стариков оскорбить тех будем правдой, правды рубить Трагедия Для всего мира когда земля — это место для тира, Когда воюю, когда стреляю, Когда на земле людей истребляю, Пусть помнят всех, отписуют отельцы, Подпись на Рейхстаге, а мы из Пензы. Пусть знают все, кто двигает а рассвет, Что пройдет в войне СССР того, чтобы жить, чтобы смеяться и чтобы любить сотни конфликтов воюющих стран Все можно решить без обиды, и без ран Не верю я, что кто-то хочет войны Не видел я такой в мире страны Я верю в любовь, знания, интеллект тем, кто за мир, тому лайк и респект. Пусть помнят все, от писсури до темзы, Надпись на Рейхстаге, а мы из Пензы. Пусть знают все подвига размер, Что победил в войне СССР.